Здравствуйте! В этом уроке вы узнаете, как обрезать изображение клипа по краям. Чтобы выполнить эту операцию, щелкните правой кнопкой мыши по клипу и выберите из контекстного меню раздел «Добавить видеоэффект». Пункт «Кроп». Эффект обрезки в виде изображения добавляется ко всему выбранному клипу. Чтобы добавить только к части клипа, разрежьте его при помощи инструмента ножницы. При помощи регуляторов выставьте параметры обрезки сверху, слева, снизу и справа. Просмотрите получившийся результат. Чтобы удалить обрезку, щелкните по кнопке «Удалить». На этом урок завершен. Спасибо за внимание.